Всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья. И с вами вновь Олег. Он же Scratch продолжает играть в космических инженеров, конечно же. И в данном, друзья, выпуске мы постараемся все-таки вылететь а, в космос. Да, закончил я работу над своим пилотным проектом, той есть самым основным челноком для полетов в космос. И сегодня мы постараемся опробовать этого замечательного а, парня. Поэтому, зритель, не отключайся, смотри это видео до конца. Будет очень много интересного интересного, годного контента по данной игрушечке. А поэтому запасайся чаечком, кофеечком, печейками или чем-то там привык запасаться и начинаем! Ну и, конечно же, зритель, не забывай ставить лайкосик под данный видосик. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну а взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными, крутыми видосами по самым разным современным а, видеоиграм. А, ну что ж, давайте уже, ребят, проследуем в то место, где находится герой нашего сегодняшнего а, дня. Всем уже давно известно, что я проективно Совершенно новый космический челнок под названием а, Орел Он у меня сейчас стоит в ангаре, куда мы, друзья, с вами и направляемся Напоминаю, что мы находимся на нау научно-исследовательской станции под названием а, Рассвет У нас здесь очень много, ребятки, интересного творится Да-да-да, что только стоит наша, ребят, комната управления Вот, пожалуйста, можете зайти и посмотреть, если вдруг кто еще не видел Ну а для тех, кто хотел бы посмотреть мое прохождение выживания с нуля в космических инженерах то, пожалуйста, ребят, добро пожаловать в плейлист по космическим а, инженерам Все есть у нас на моем а, каналчике Так, все, ребят, эти комнаты мы уже обозревали, поэтому давайте приступим сразу же а, к делу Переходим в святая святых нашего комплекса Это, конечно же, сборочный а, цех Давайте, ребят, ой, а где лифт? Черт возьми, я сейчас, ребят, прыгну и переломаю себе ноги Давайте вызовем уже лифт Вот на эту кнопочку вроде он вызывается Да, вот он наш лифт Отличненько, и давайте, ребят, спустимся уже а, пониже Так, ну, ребят, краткая экскурсия Это мы находимся в первичном сборочном цехе Где мы собираем наших всяческих разных разнообразных а, малых и средних а, дронов Тут у нас стоит а, стена со сборщиками, где у нас происходит автосборка И вот это, ребят, автосборочный кран Сюда мы, ребят, подцепляем проекцию а, через проектор И через эти сборщики по-быстрому клепаем вот таких вот маленьких дронов Которые находятся вот здесь вот на этой а, карусели ну, это, ребят, дроны вспомогательного характера, а, мы ими сейчас редко пользуемся, но определенные ребятки, цель у них есть. Это, ребят, а, дрон-батарейка и дрон, а, мини-боевой дрон. А, оба дрона, ребят, а, носят кодовое название БИТ Bit и БИТ-1. А, все дроны, ребят, я уже практически обозревал, можете посмотреть в моих прошлых а, видосиках. Ну, и ссылочка на их скачивание также, ребят, а, будет в описании под теми видосами, к которым они а, принадлежат. Ну, а мы, ребят, двигаемся Дальше И вот он, наш герой сегодняшнего дня Это наш с вами а, челнок под названием а, Орел Я, ребят, очень долго его конструировал И я еще даже не закончил над ним работать, да Но хочу все-таки вам продемонстрировать его а, функционал и его а, возможности Ну а для того, чтобы целиком и полностью его, ребят, протестировать Давайте я вам вкратце а, расскажу а, Для чего, собственно, я сделал этот челнок И чем вообще, в принципе, он а, хорош как, друзья, я и сказал, основное предназначение данного транспортного средства челнока э, Это, конечно же, вылеты в космос э, Нам необходимы те самые ресурсы, которые есть только в космосе Под названием уран и платиновая э, руда Возможно, ребятки, я не в курсе Возможно, есть где-то такие э, ресурсы и на земле у нас Но я лично э, пока не знаю, как и где их искать Надо, конечно же, шариться Но я точно знаю, что уран есть в космосе А поэтому нам, ребятки, для полета в космос нужен вот такой вот универсальный а, челнок, который будет позволять нам добывать этот самый уран а, немалыми такими а, партиями. Ну и вторая основная цель, для чего я его построил, нам необходимо, ребятки, построить свою собственную мини-базу уже на каком-нибудь астероиде, чтобы уже оттуда проектировать огромный космический корабль. Да, друзья, у нас все в проекте, у нас очень много задач интересных, важных, которые мы будем осуществлять а, в процессике. То то есть мне нужно сейчас построить космическую базу, в том числе для этого нам этот парень и понадобится. Давайте перейдем к краткому обзору этого орла. Как мы видим, на этом орле гибридная тяговая установка, состоящая из атмосферных движков и, конечно же, из водородных. Некоторые, может быть, скажут, почему же ты не поставил ионные движки. А я вам, ребятки, отвечу, потому что я играю на достаточно сложном, хардкорном уровне э, сложности. У меня здесь стоит добыча и переработка ресурсов на реалистичном уровне и поэтому приходится совсем а, не кисло, братишки, Скретчу с добычей ресурсов, а потому просто-напросто взять и поставить ионные движки я сюда а, не могу и скомбинировать их с атмосферниками поэтому, ребят, приходится извращаться и ставить водородные а, движки, которых у меня конечно же немного, а, немало. ну и конечно я их спроектировал таким образом, чтобы, как говорится, мощности а, хватало. А, давайте, ребят, посмотрим. Раз, два, атмосферник Сферников посчитаем, сколько здесь. 3-4. А, с другой стороны симметрично 5-6 И 7-8 8 атмосферников, ребятки, больших Это для тяги, конечно же, вертикально а, вверх Ну и также 4 у нас движка Как вы уже, наверное, успели заметить У нас водородных а, Которых, в принципе, хватает, чтобы держать этого парня а, на весу С максимальной а, загрузкой Максимальная загрузка этого транспортного средства Да, с полным, как говорится, контейнером Для а, дозаправки его в космосе Составляет около 180 180 тонн, по-моему, насколько я знаю Да, можно все это посмотреть, но в процессе, ребятки, мы это все дело и а, посмотрим Также, ребятки, есть некоторое вооружение, но это не боевой дрон Это не боевой корабль, еще раз повторяюсь Вот эти пулеметы, скорее всего, нужны, чтобы отбиваться просто-напросто от диких животных Или от каких-нибудь маленьких надоедливых а, дронов Которые, хотя, в принципе, наверное, нанесут нам фатальный урон Но я лично не планирую сталкиваться на нем с, с какой-нибудь серьезной силой а, против это исключительно, ребят, корабль У нас предназначен для исследования И для поддержки То есть на нем мы будем просто-напросто вылетать Привозить ресурсы э, Куда нужно и обратно улетать э, Назад Вот это его, ребятки, самое основное предназначение То, что из чего он состоит, я вам, ребят, уже продемонстрировал а Есть сзади коннектор Нам нужен для того, чтобы прицеплять Сюда дополнительное оборудование Есть также, ребятки, коннектор сверху Про эти движки я, ребят, не буду рассказывать про мелкие Они просто маневровые, они нам нужны для того, чтобы влево-вправо маневрировать а, в космосе а, Ну и с их количеством я еще, короче, думаю, сколько их поставить Возможно, их будет даже еще гораздо а, больше со временем а, Наверху, как мы видим, две солнечные батареи Точнее, две солнечные панели стоят Как мы знаем, у нас в космосе свет практически постоянно есть И поэтому нам лишняя подзарядка с вами не помешает Я вот думаю, поставить еще таких парочку батарей Точнее, солнечных панелей Наверное, в процессе мы это и все а, сделаем А сверху у нас есть коннектор для загрузки Загрузки. Загрузка в основном осуществляется через него. Именно льда, который выступает в виде топлива и нашего существования в космосе. Также имеется вот такой вот соединитель. Он существует. Он, ребят, нужен для того, чтобы присоединять сюда сверху какие-нибудь дополнительные дроны. У меня уже один такой на примете стоит. Я, наверное, сегодня просто-напросто для тестов с ним и слетаю в космос. Сейчас, ребятки... Давайте перейдем к сразу же к этому пунктику а, Да, про кабину, ребят, рассказывать нечего Там, ребятки, кабина у нас находится за стеклом Да, там все у нас нормально, все как надо а, Сделано Ну и, конечно, ребятки, переработал я его а, Нехило, да в, а, в отличие от первой версии, которую Я светил в прошлом моем видосе У нас наш с вами Орел претерпел Значительные изменения А давайте этих изменений я, конечно же, сейчас Вам расскажу В прошлом, ребятки, в прошлой версии у нас не было вот такого, как здесь А теперь мы можем залезть Зайти в нашего орла только лишь С помощью вот такой вот дверцы Открываем и вуаля, друзья, добро пожаловать а, Внутрь этого а, Этого, как говорится, летающего Аппарата. Ну что ж здесь Достаточно тесно у нас. Ну, я бы не сказал, что Совсем прям не в моготу тесно, но а, На то есть свои причины. Габариты Ребятки, этого а, Красавцы, конечно же, не позволяют Сделать его более просторным Что у нас здесь есть? Есть, ребятки, два допол дополнительных Места для двух а, дополнительных Членов а, экипажа То есть вот таким вот образом мы можем присесть Да, вот таким вот образом мы а, Можем себя наблюдать, но что-то У нас не получается, да, вот таким, ребят Образом могут с нами лететь два члена Экипажа, вполне себе нормально, вполне себе Спокойно, а, никакой ни, Гравитации не подвержены, просто сидя Вот в этом месте а, и наслаждаться Просто сидят они в этом месте, в этих местах и наслаждаются полетиком. Также, ребятки, внутри есть у нас комплект для выживания, где мы можем всегда пополнить запасы электричества либо же запасы нашего здоровья. Здесь у меня также, смотрите, находится мозг, два компьютера, два программируемых блока, которые отвечают за все дополнительное оборудование. Ну и тут же разместились четыре гироскопа, которые позволяют мне пилотировать данным данным транспортным средством, используя мышку. Что у нас здесь еще интересного есть? Это вот такие три контейнера. С одной стороны, для того, чтобы можно было сюда поместить какие-нибудь буры. Типа винтовых патронов и так далее. И также у второго пилота симметрично здесь есть такие же маленькие а, контейнеры. Ну и в остальном это, ребятки, у нас здесь, смотрите, стоят а, два генератора а, энергии. Которые перегоняют водород в энергию. С этой стороны, ребят, тоже симметрично стоят еще два генератора энергии. А, также имеются три генератора кислорода-водород. Вот, пожалуйста, раз. Вот, пожалуйста, два. И еще один а, внутри. Ну, давайте, ребят, пройдем дальше. Здесь я, в принципе, вам все продемонстрировал. Это первая, так сказать, была часть. Входная группа. А, идем, ребятки, дальше. Открываем дальнейш... даль... дальше, ребятки, дверь и попадаем в следующую камеру. Это, ребятки, у нас еще один отсек. Дополнительно отсек здесь еще, смотрите, ничего не оборудовано. Я просто недавно, ребятки, закончил, да, с этим всем делом. И просто оставил пока что его пустым. Будем тестировать со временем у... и заполнять его чем-нибудь. Возможно, сюда какие-то элементы перекочуют из той части, да, у меня была такая идейка поставить это все дело здесь. А, вообще, ребятки, задумка вот этого а, отдела планировалась такой, что здесь будет максимально герметичное пространство, где можно будет дышать, а, заходить, дышать кислородом, а, находиться в нормальной гравитации, ходить, то есть и так далее. По поводу вот этой части я не уверен, здесь скорее всего будет просто-напросто а, хреновая герметизация, да, здесь будут все в невесомости летать, здесь есть один огромный, один огромный большой водородный бак, это, сказать, это, так сказать, наш контейнер для а, топлива Самый основной, то есть для водорода Ну и также, ребятки, здесь у нас есть кислородный Вот такой вот генератор, который на, накапливает в себе кислород И потом уже мы в процессе можем им а, дышать Ну и здесь, конечно же, у нас вход а, Вход очень тесный, а, нужно быть очень скользким типом Чтобы проникнуть а, в голову нашего а, орла И нужно, ребятки, о нем знать Очень секретный вход, как вы видите, здесь больше никаких дверей нет а, Спереди также не попадает Потому что здесь я все, считаю закрыл Вот такой вот кабинкой Да, и в кокпит вот так вот просто со улицы ты никак не попадешь Дорогой мой друг, поэтому нужно будет В любом случае идти внутрь И только изнутри заходить уже а, В кокпит, оно в принципе И а, логично, я считаю То есть попадаем сюда, сначала закрываем все двери Но скорее всего закрытие всех дверей Я со временем сделаю автоматическим Да, в процессе доработки все у нас а, Находится, ну и конечно же заходим Ребятки, уаля добро Пожаловать в кабинку нашего а, устройства Как вы видите, здесь у нас, ребят, приборы а, По приборам можно отслеживать много всякой разной информации Это и время текущее, да, которое у нас в реальном мире, кстати, отображается То есть сегодня, смотрите, у нас 21 декабря 2020 года И время 19.50 у нас а, на часик Также, ребятки, центральный монитор, который отслеживает самую основную информацию а, Нужную для нашего, как говорится... Нормального существования на этом корабле То есть и груз у нас отслеживает он И количество водорода в баке И кислород отслеживает И можно даже нам, ребятки, вот этот дисплейчик а, Вот таким вот образом задействовать На кнопочку 1 и даже пощелкать Смотрите, есть у нас несколько модулей Которыми можно управлять прямо из кабины Мы можем, ребятки, вот так вот Включить, выключить загрузочку Мы можем, ребятки, включить генератор Вот смотрите, сейчас я включу генератор и Слышите, как заработало? Это, ребят, я включил сейчас генераторы э, Тока, генераторы энергии, и у нас, смотрите Сразу же пошла зарядочка 7 процент у нас зарядочки Сейчас идет, и батарейка у нас Конечно же заполняется Ну что ж, пока выключим, ребят, пока мне это не надо У меня вроде бы батарейка пока что на максимуме а, Также, ребят, есть вкладочка Для генерации кислорода-водорода Вот сюда вот можем тыкнуть а, Есть входной, а, что-то там А, есть, ребятки, также а, Блокировка а, дверей То есть мы, нажимая вот эту кнопочку, просто блокируем все наши двери и, и никаким образом мы не сможем э, выйти отсюда. То есть из кабины можно блокировать, разблокировать э, двери. Вот, то есть все с этого практически дисплейчика у нас идет основное управление. Так, пока разблокируем, пока, ребятки, блокировать ничего не нужно. Это перед глобальными вылетами в космос. А когда мы уже будем вылетать, я буду блокировать, чтобы они у нас случайно не открылись и не произошла случайная разгерметизация нашего с вами а, аппарата. Также, ребятки, здесь есть вкладочка со светом. Вот такие Таким образом, мы можем включить в кабине свет, и тогда блин, надо было это сразу сделать. Что-то я сразу не подумал, чтобы было все максимально хорошо а, видно. Ну и, конечно же, прожекторы. Да, прожекторы у нас тоже имеются. Это для того, чтобы не заблудиться в, летая в каких-нибудь пещерах или же а, ночью. Ладно, пока что вырубаем. Все в кабине вырубаем свет. И пока, ребятки, выходим мы из этого а, аппарата. Я, ребят, хотел сейчас сразу же продемонстрировать и протестировать а, то, как мы будем перемещаться с дополнительным грузом. Дополнительным грузом у нас будет... вы Дополнительным грузом, ребятки, у нас будет сегодня выступать наш с вами а, новый секретный дрон. Обзор на которого я сделаю немножечко а, попозже. Да, вот, ребятки, этот дрон. Этот дрон, ребят, называется а, Уна. Как, не, как, как ребятки, это ни странно, но Уна я планирую переводить как универсальный, а, универсальный дрон для различного рода а, задач. В данный момент а, так уж получилось, да, что у меня пропали две его приблуды. Это был, конечно же, Бур и Резак. Остался только а, сварщик. Но я думаю, и сварщика будет достаточно. Веса, точнее, вот этого сварщика Будет достаточно для того, чтобы протестировать Как у нас будет себя вести Наш с вами Орел в космосе С дополнительным весом Давайте, ребятки, выйдем сейчас в интерфейс этого парня и попробуем уже а, приконнектиться. Так, давайте, ребят, зайдем уже в этого дрона. Так, где у нас, ребятки, этот дрон? Тихо, тихо, тихо. Что-то, ребят, пошло не так. Вроде бы все должно было быть по плану, но что-то пошло не так. Я сейчас постараюсь это исправить, конечно же. Но у нас почему-то не включился режим, какой нам надо, и нормальный режим ни хренашечки не включился. Так, секунду, давайте, ребят, сядем сейчас вот здесь вот аккуратненько. Главное не разбиться. У нас сейчас я не пойму, ребятки, а, вот этот а, мод вектор траста, он работает иногда как-то корявенько. И у нас иногда бывает из-за этого проблемы, и мы бьем своих дронов как нехрен а, делать. Сейчас, ребятки, еще раз рекомпилирую я. Вот мы сели вроде бы, да. Все нормальненько. Сейчас я еще раз перекомпилирую. Надо обязательно, ребят, рекомпилировать всегда мозги, когда мы используем этот скрипт. Все, ребят, врубаем. И теперь должно быть все нормально. Джетпак да, вот теперь все отлично Так, ну что ж, давайте сейчас мы с вами приконнектимся Я вам продемонстрирую, как же у нас э, выглядит э, эта вся работа Правильная работа Надо, ребята, соблюдать правильную последовательность действий э, Для того, чтобы в космосе у нас проблем таких э, не было У этого дрончика, как видите, есть задняя камера Наша с вами основная задача Это приконн приконнектиться вот к этому э, коннектору Именно нашим с вами э, сварщиком. Так, давайте подлетим немножечко, возьмем левее Так, не правее, а левее Вот, тихонечко-тихонечко-тихонечко Сейчас, ребят, мы подкрепимся сюда, подцепимся Так, еще, еще, еще, надо правее немножко Давай, давай, давай, правее, правее, лети. Давай, давай, давай, главное не переборщить Все, почти что все Так, приконнектились или же нет? Да, я вижу, что сцепление пошло, произошло Давайте мы сейчас э, выровним горизонтик Тихо, тихо, тихо, вот таким вот образом И, наверное, сейчас мы это все дело и закрепим Так, раз, все, закрепились мы Как это выглядит со стороны? Давайте посмотрим как это выглядит, ребятки, я вам сейчас продемонстрирую. Вот таким вот образом мы прикрепили наш с вами а, сварчик в задней части нашего а, орла. Да, возможно, в процессе я еще сделаю здесь парочку таких вот коннекторов а, для того, чтобы оборудование перевозимого можно было больше напихать. А в частности, нам нужен, ребятки, будет, конечно же, бур. И, ну, бур, в принципе, самое основное, что мы будем с собой перевозить. Поэтому, возможно, даже одного такого коннектора нам будет достаточно для перевозки. Ой-ой-ой, как я ровно-то прицепился Вы только посмотрите, ребятки, красота Миллиметр в миллиметр, даже ничего нигде а, не выпирает Это, ребят, просто-напросто высший а, пилотаж А вторая, ребятки, часть этого всего дела То, что нам, ну, в принципе, можно и так оставить, согласитесь То есть можно прямо здесь оставить этого парня Но в идеале, как это должно выглядеть, я вам сейчас продемонстрирую В идеале, конечно же, мы отсыпаем, отцепляем обратно нашего а, дрона Уна так, у него вроде, вижу, все нормально сейчас Так, оцепляем на восьмерочку мы его Раз, и включаем движки, да Оцепление, ребят, выглядит вот таким Вот образом, смотрите, мы разорвали Его соединитель, открепили мы Его вот от этого устройства От, от, от, от в данный момент, от Сварщика, и можем сейчас лететь Куда-нибудь в другое Место, вот таким вот образом Мы, ребятки, перемещаемся Дальше, так, напоминаю, ребятки Что всех дронов можно будет Скачать по определенным ссылочкам, ну или найти в, биб... в моей библиотеке, в стиме, в моей, ребятки, в мастерской, в стиме все эти дрончики, ребятки, будут специально а, для вас. Все, бесплатно переходите, скачивайте. Ссылочку я оставлю в описании под данным а, видосиком. Так, переходим, ребят, в камеру этого дрона и давайте приконнектимся уже на наш с вами агрегатик. Секундочку, так, мне вот тут вот не очень-то хорошо видно, поэтому, ребятки, надо здесь немножко а, помочь нашему дрону. Не совсем хорошо видно, хотя можно было бы и прямо через камеру, через заднюю, приконнектиться но но это достаточно а, сложно и долго, поэтому я просто-напросто перемещусь вот сюда, а, снова нажму, значит, на нашего дрончика и перемещусь его заднюю камеру на семерочку. Так, секундочку, что-то я не туда немножко подключился. Это я сейчас подключился к нашему Орлу. А вот он наш с вами дрончик. Так, на семерочку у нас задняя камера. Смотрим, где мы находимся. Да, ребятки, вот он соединитель, но я сделаю вот так вот все-таки, да. Так будет немножечко попроще. Включаем наш соединитель на нашем дроне и подлетаем потихонечку помаленечку. Да-да-да. Немножко крен надо вправо дать. Еще немножко назад. Давай-давай аккуратненько. И начинаем потихонечку снижаться. Сейчас как загорится желтеньким, можно уже смело будет опускаться. Все, ребят, соединение практически у нас произошло. Давайте будем пробовать сейчас опускаться. Оп! На двоечку нажимаем. Отключается. Но не тут-то было. Не прицепились мы совсем идеально. Еще разочек попробуем. Давайте раз. Давай-давай-давай. Опа! Еще разочек, друзья. Не прицепились мы. Давай-давай. Да что ж такое-то, а? Похоже... Вот, ребят, прицепились. Теперь наконец-таки мы а, прицепились. Давайте сейчас а, исправим то, что происходит с нашим а, дроном. Подключимся к этому парню. Еще разок. Так, уна, Находим Уна. Да, ребят, вы думали, все так просто? Нихренашечки тут все непросто. Нужно ä, правильно все ä, делать. Отключаем, ребятки, скриптец. А то вот эти движки, они так и будут у нас здесь шалить. Ä, отключаем скриптец. И все, у нас дрончик наш успокоился. Желательно еще этого дрона перевести в какой-нибудь другой немножко ä, режим. Давайте посмотрим... Какой же режим поставить этому парню? Давайте, ребят, подключимся опять через удаленный доступ и поставим мы, наверное, ему режим сейчас э, зарядки. Пускай он у нас в режиме зарядки стоит, если что, да. Вот так вот. В режиме зарядки у нас а, вот, этот, вот эта батарея, по идее, не должна расходоваться а, нашим большим а, кораблем. Ну, это мы, ребятки, все с вами протестируем. Я, ребят, если честно, еще ни разу не вылетал в космос на всем этом деле. Да-да-да. Так, ну все, ребят, мы в кабине и мы готовы сделать первую свою вылазку тестовую а, в космос. Давайте потихонечку попробуем, запустим двигатель, проверим все системы, а, проверим, все ли у нас работает нормально. Нигде никаких поврежденных, я смотрю, у нас блоков нет. Вот на этом, кстати, экране показываются все поврежденные поврежденные блоки нашего корабля. Если вдруг случайно мы покоцаем где-то какой-то важный блок, то он будет отображаться вот на этом вот а, дисплейчике. Очень удобно все сделано, это для того, чтобы понимать, что у нас где а, полопано на нашем корабле. А этот дисплейчик отображает, сколько у нас есть а, льда, в частности, вот сейчас в наличии. Так, а вижу, что все вроде нормально, а, груз у нас, а, льда достаточно, заряд батареи полный, а водорода тоже достаточно. А, ну, я, ребятки, думаю, что для просто... Для теста взлета в космос И обратно посадки на место Нам этого будет э, достаточно Ну что ж, друзья, давайте потихонечку запускаться Так, включаем двигатели на цифру 2 Есть такое дело Давайте включим сейчас свет в кабине в нашей Не люблю я, когда, ребятки, без света У нас все это дело Давайте, ребят, вот таким вот образом запустим свет Сейчас в кабинке в нашей Отличненько да, и будем дальше следить за нашей а, панелькой Так, ну что ж, для, для того, чтобы, ребятки, нам а, а, стартануть, взлететь Достаточно просто нажать на семерочку а, Мы а, деактивируем наши шасси Есть такое дело Все, мы оторвались Можем себя наблюдать сейчас а, со стороны Все, ребятки, мы оторвались Работают сейчас движки а, Вес нашего а, корабля 185 тонн Вот этот хвост, кстати, сзади очень длинным получился таким И я боюсь, что мы нечаянно зацепим Сейчас, ребятки, попробуем... Хватит ли все-таки длины нашей взлетной ямы для всего этого дела? Я, ребят, не знаю. Сейчас будем тестировать. Конечно же, не очень хорошо вот это все дело смотрится у нас. Вот такой вот задний хвост. Но это все, ребятки, для того, чтобы нам можно было м, хоть как-то в космосе уже... Работать Ну и конечно же, ребятки, вот эта вся идея С дроном сейчас просто в тестовом режиме Мы все знаем, что на атмосферных Движках у нас этот дрон работать не будет Я просто, ребятки, проверяю сейчас Какой мы груз можем вести Мне важно, ребятки, понимать, что наш с вами Кораблик сможет с грузом Вылетать в космос Ну что ж, давайте, ребятки, попробуем сейчас все-таки вылететь Убираем шасси На четверочку это делается, по-моему, да, убираем, ребят, шасси Вот таким вот образом оно складывается Давайте еще раз, ребят, я вам продемонстрирую как работает наше шасси Вот так вот, ребятки, оно выдвигается Раз, все четыре лапы И также на четверочку мы задвигаем Давайте продемонстрирую без вот этой вот панельки Вот, ребят, четверочка Включаем, раз, шасси выдвинуто И также включаем, оно задвигается Так, ну что ж, ребятки, в добрый путь Давайте попробуем все-таки затестим нашего парня Ой-ой-ой, 185 тонн, ребятки Это уже вам не шуточки Как-то не совсем уверен наш парень себя ведет Давайте все-таки попробуем, сейчас у нас, думаю, что все получится Так, надеюсь, мы войдем в эту дырочку, я буду специально вот от такого вида сейчас вылетать Потому что мне очень важно не покоцать здесь ничего, стоп, стоп, стоп Начинаем, ребятки, набирать высоту, сейчас нам главное вылететь просто из этой ямы Со временем я, конечно же, ее расширю Так, габаритики нам понятно, Ну, вроде бы он входит, да, смотрите, хвостовая часть тоже вроде бы входит Надеюсь, не покоцаю я себе спереди ничего, вроде бы нет Нормально, нормально, нормально. Еще даже с запасом с большим у нас, смотрите, сзади получается. Отлично. Отлично, ребятки, вылетаем. Очень хорошо сейчас мы идем. А, ну что ж, друзья, давайте набирать высоту. Для того, чтобы нам вылететь в космос, мы должны просто-напросто лететь вертикально а, вверх. Давайте посмотрим, как это выглядит все у нас из кабинки. Вот таким вот это образом у нас вы, выглядит из кабинки. Прощай, наша база рассвет. Я к тебе обязательно еще... Вернусь. Но от базы у нас там еле виден только вентилятор остался. Вот там вот внизу. И больше ничего. Ну что ж, ребятки, полетели, полетели. Что я могу сказать? Первая вылазка в космос прямо здесь. И прямо сейчас буду вам все а, демонстрировать. Давайте включим кое-какие элементы. Мне нужно понимать, как мы набираем высоту. Блин, ребят, надеюсь, нам мощности хватит нашего корабля. Все, ребятки, максимум мы набрали. Достаточно неплохо. Мы набираем максимум, когда у нас гравитация 1G. То есть это максимальная гравитация, где атмосферный двигатель работают на полную а, мощность Сейчас будем, ребятки, по мере а, набора высоты а, наблюдать, как у нас будет снижаться уровень а, гравитации На данный момент 1G стоит, то есть это максимальное И мы уже набрали с вами 3 километра ой -ой, ой ой ой ой как у нас быстро происходит набор Так, отжимаем кнопочку и сразу же у нас наш парень начинает двигаться а, вниз Так, смотрим, ребят, за приборами, как у нас заряд батареи происходит Ну, на, на 37 минут написано, что у нас хватит На 39, даже на 40 в принципе, это нормальный показатель, да. Кстати, можно прям сразу сейчас задействовать, э, задействовать, можно прямо сейчас даже генератор энергии. Но я, ребят, пока этого не буду делать, мне важно протестировать, насколько нам без заряда хватит э, вылететь на этом нашем средстве. Так, ребят, летим дальше. Опачки, я смотрю, уже тяжелее пошло. Да-да-да, блин, зря я сделал так, что я э, не набирал скорость до максимального... Как говорится, значение. Давайте, ребят, подключаем. Все, ребят, пришло время. Уже 6 километров. Включаем водородные движки. Я смотрю, у нас уже падает гравит... уровень гравитации. Включаем, ребят, водородники. Есть такое дело. И вроде бы мы набираем. Продолжаем, ребятки, набирать. Да, хватает мощности водородников. Отлично. Смотрите, скорость опять пошла вверх. 6 километров. Друзья, полет. Просто великолепный. 6 километров. Ох, это, ребят, конечно, такой достаточно трепещущий момент. Потому что я еще ни разу не вылетал в космос. И вот сейчас прям при вас это все делают. Так, а если отключить? Смотрим, ребятки, уровень гравитации вот там вот в правом нижнем углу, да, где у нас уровень горизонта. Так, что-то мы как-то криво летим. Надо бы выровнять уровень горизонта. Давайте вот так выровняем, пока у нас все еще понятно. Горизонтик пока есть. Вот так это выглядит со стороны. У нас сейчас задействованы просто все системы. Да-да-да, вот таким вот образом, ребят, это выглядит со стороны Ага, атмосферники уже не работают, можно их выключать, ребят, выключаем атмосферники Они все равно уже не работают, да И смотрите, ребят, мощности водородников более чем достаточно Они очень хорошо нас выталкивают Здесь можно даже немножечко уже их отключать Вот мы сейчас отключаем, смотрите, и мы все равно продолжаем двигаться какое-то время Это очень хороший показатель Ой, ну и хвост, конечно, у меня <с up> Это, конечно, всем хвостам хвост да, вот таким вот образом мы потихонечку, ребятки, вылетаем в космос Черт возьми, получается, друзья, получается Мы практически сейчас при максимальной загрузке нашего транспортного средства Вылетаем в космос да-да-да, сейчас чисто на водородниках держим Максимальную скорость, уровень гравитации, ребятки, еще ниже Мы уже набрали 13 километров Охренеть просто 13 километров, ребятки, уже от Поверхности земли, я просто в шоке Кстати, ребятки, можно уже Смотрите, 0.35G уже Уже практически у нас э, гравитации Никакой не осталось, да То есть у нас практически невесомость наступает 0.33, 0.32 Вы смотрите, даже когда я отжимаю движки Наш с вами корабль очень-очень слабо Теряет скорость, да, вы только посмотрите ну как, он теряет ее, но когда у нас гра уровень гравитации достигнет нуля, мы терять ее перестанем вообще. По идее, должно быть такое. Так, ну-ка, давайте отпустим. Ой-ой-ой, смотрите, как медленно снижается наша скорость. Вот это я понимаю. Блин, а я понял, почему снижается. Гасители работают. Давайте, ребят, гасители отключим. На Z отключаем гасители. Вот так давно уже надо было сделать. Есть такое дело, ребят. Отключаем гасители. Просто, ребят, еще гасители нам помогали из-за того, чтобы нам не врезаться куда-нибудь. Они автоматически начинают противодействовать. То есть мы летим, например, вверх. А, когда включены гасители, они начинают действовать вниз, чтобы сбалансировать нашу скорость. И все, ребятки, практически у нас уже 0.23G. Сейчас у нас, смотрите, уже гравитация. Продолжаем вылетать. Да, ребят, понимаю, что не идеальный пока что наш орел. А вот здесь вот с водородниками я еще не закончил. Я бы хотел, конечно же, как-то их а, обустроить что ли, я не знаю, прикрыть, чтобы они у нас более гармонично здесь смотрелись. Так, 0.17G, да. И я со временем это, конечно же, все сделаю. Но, ребят, сам факт остается фактом. Тот факт, что мы уже поднялись сюда при максимальной загрузке практически, меня уже э, радует. Но мы, мы бы, ребят, поднялись в любом случае, если бы я э, слишком часто не отключал атмосферники, пока мы э, летели из атмосферы. Тогда бы мы тогда бы мы, сохраняя скорость, просто переключились на водородники и с минимальными потерями бы в любом случае вылетели бы в космос. Так, ну что ж, друзья, вот такие вот у нас дела в космических инженерах. Но Для тех, кого заинтересовал мой Орел, конечно же, я оставлю ссылочку в описании под данным а, видосиком. И ссылочку на мою мастерскую также, ребята, оставлю. Переходите в мастерскую, там вы найдете этого парня и также можно будет его скачать. Этот, ребятки, Орел универсальный транспорт поддержки, на котором можно будет легко и Просто исследовать а, космос Пока что, ребята, он у нас работает на Атмосферниках и водородниках Но в процессе у меня, как говорится, планы э, Его перевести, конечно же, на Гибрид из ионников и э, Водородников. Возможно, даже, ребятки Мы сделаем ионники и Атмосферники для того, чтобы Можно было летать нам на какие-нибудь Планеты. Ну и, думаю, водородники тоже э, Подойдут. Э, ну, хотя С водородом тема такая, что мы будем Очень-очень э, Всегда сильно загружаться Этим водородом и это увеличивает наш вес а, То есть мы просто-напросто Будем с собой много льда возить а это, ребят, не очень-то хорошо. Так, ну что ж, давайте посмотрим, как у нас а, дела обстоят а, внутри нашего а, корабля. Попробуем, ребятки, сейчас выйти из кабины. Надеюсь, мы выйдем не совсем из корабля, а выйдем внутрь нашего а, челнока и посмотрим, как у нас там обстоят дела. Ух, была не была. Давайте, ребят, попробуем. Так, перемещаемся в кабину. Так, ну что, пока у нас а, наш с вами а, парень летит. Ой-ой-ой, смотрите, ребят, водород просел. А, водород, когда просел, это, ребят, не беда. Нам нужно просто-напросто включить а, генератор водорода здесь прям с панелечки Переходим в наши с вами модули И вот он, генератор H2O2 Врубаем его И давайте посмотрим, что у нас сейчас будет 0.7G, ребятки, у нас атмосфера и э, гравитация еще есть Включили мы наш, значит, генератор водорода 25, да, ребят, поднимается наш уровень водорода Да, лед начинает перегоняться э, в вод, водород, все просто А энергии, ребятки, у нас дохренище просто Поэтому я думаю, что генератор энергии включать не стоит пока, да Пока что, думаю, мы на генераторе водорода нехило э, долетим куда надо Так, ну что ж, ребят, продолжаем набирать высоту Сейчас я наберу скорость Так, секундочку, надо выключить менюшечку Давайте, ребят, полетели вверх Полетели, полетели, давай, давай, давай Нам нужно вырваться, по-моему, за отметку в 40 километров Тогда у нас гравитация будет вообще на нуле А когда у нас, ребят, будет гравитация на нуле То тогда можно смело летать и генерировать заряд нашего водорода Смотрим, ребятки, 0.6G 39, 39, ребятки, и 40 километров, да, мы преодолели эту отметку, 40 километров от поверхности а, земли, но все еще, ребятки, у нас гравитация не полный, а, 0. ноль. Ладно, движки я отрубаю, водородники, пускай у нас идет генерация, можно, мне кажется, даже вообще их отключить вот так вот на троечку раз, все, даже, ребят, при отключенных движках мы летим. Все, ноль, гравитация, друзья, ноль. Мы сейчас набираем высоту просто постоянно. Вы посмотрите, ребятки, просто постоянно ничего нас не ограничивает. Мы просто летим на максимальной скорости. Она у нас даже не снижается, потому что гравитация ноль. Ладно, сильно высоко я не буду взлетать. Давайте включим гасители все-таки, да. Включаем гасители, раз... И наш с вами парень начинает потихонечку снижать а, скорость. А если мы нажмем на C, он будет быстрее снижать скорость. Нет, ребят, у меня всего три движка а, для гашения скорости именно вертикальной. Поэтому у нас со временем наш с вами парень остановится, но чуть-чуть а, попозже. Ну а мы пока что давайте проверим с вами, как же а, мы можем перемещаться по нашему челноку именно в полете. Хотя я хочу, хотел еще, ребят, проверить. Давайте посмотрим наши с вами а, наши с вами генераторы, точнее, генераторы генератора вентиляцию как она у нас работает вентиляция не герметично вот это ребятки вкладочка не герметична меня очень сильно напрягает если честно давайте выйдем с вами туда Раз, вышли Ага. вижу ребят без шлема у нас здесь все печально и у нас ребятки здесь реально гравитация черт побери а меня просто прижала. меня прижала, я просто в шоке так но мы по крайней мере можем использовать свои а, Какие-то внутренние, да а, Внутренний свой джетпак мы можем здесь тоже использовать Это очень хорошо Так, без гасителей, наверное, мы здесь пом помереть можем Отлично, ой-ой-ой, ребят, на самом деле мы вот сейчас тестируем, я вижу, да, что вот, да, допустим, без нашего, а, без нашего джетпака мы просто-напросто здесь в невесомости летаем. Вот такие, ребятки, дела у нас, вы посмотрите, колбасит меня просто-напросто не по-детски. Ну, а что вы хотели, ребятки, мы в космосе, мы в невесомости сейчас находимся, по-другому здесь никак а, нельзя, только ли, с, ли, с, лишь с джетпаком мне получается хоть как-то здесь... Балансировать нормально Да, вот таким вот образом а, Все-таки надо будет, ребят, поработать с герметичностью мне Возможно даже поставить генератор какой-нибудь гравитации а, Вроде бы такие мы можем делать для того, чтобы у нас была максимально здесь приближенная атмосфера к земной Иначе мы и так вот и будем летать туда-сюда Давайте попробуем выйти сюда, в этот отдел Получается у нас? Нет, вроде бы летать получается Главное, чтобы у меня водород не закончился в моем скафандре Так Получается, ребятки, нам летать по а, нашему с вами челноку внутри Да, мы можем, кстати, вот так вот присесть, про что я вам и говорил То есть вот таким вот образом мы можем просто присесть и наблюдать за процессом, как мы с вами а, летим Там вот работают движки у нас а Я даже понимаю, почему герметичность не полная, потому что здесь, смотрите, дырки, там дырки Надо будет, короче, ребятки, посмотреть все это дело Я вот не пойму, почему здесь атмосфера нет, это да Атмосфера, ребятки, здесь должна быть, по идее, потому что у меня здесь стоят, вот они, пожалуйста. Вот, смотрите, раз, как говорится, средство для нагнетания кислорода. Но, смотрите, как только я открываю свой шлемак, мой персонаж начинает задыхаться. Нет, ребятки, смотрите, нет, О2, нет, мороз максимальный вообще. Наверное, какие-то обогреватели стоит поставить Короче, это, ребят, из-за того, что у нас герметичности никакой нет А раз нет герметичности, значит у нас просто-напросто Здесь смертельная uh, среда для нашего персонажа И только лишь uh, в процессе мы попробуем, доработаем это все дело Скорее всего, в идеале мы все это доработаем, когда мы будем летать вот таким вот образом uh, в космосе Так, как же нам проникнуть сейчас обратно в свою кабинку? Давайте проникнем Вот она, дверь Заходим обратно в кабинку Здесь у нас все хорошо а, восстанавливается даже здоровье. А, восстанавливается, по идее, уровень кислорода. Здесь можно без маски находиться. Здесь у нас все в этом плане отличненько отлично. Ну что ж, давайте, ребят, посмотрим. А, скорость мы загасили на максимум. Мы, ребятки, вылетели в космос. И это очень хорошая новость для нас. Ну а давайте теперь попробуем, конечно же, посадить наш а, челнок. Давайте, ребят, а, первая вылазка, как говорится, у нас тестовая. И сейчас мы будем а, пробовать посадить наш а, челнок. Как же, ребят, это сделать? Давайте попробуем с помощью просто опускания вниз это сделать. Да, жмем на клавишу C и летим по-быстренькому а, вниз. Гасители, конечно же, мы выключаем, чтобы у нас скорость была а, 0 Мне очень важно, ребятки, протестировать целиком и полностью а, все то, как мы будем с вами сегодня а, перемещаться здесь. Когда мы, ребятки, летим вниз, у нас не так много водорода тратится на самом деле. Вот давайте из кабины даже сейчас посмотрим. Так, жмем. И смотрим, что на нашей панельке показывает а, Генерация, ребятки, идет очень хорошо а, Я смотрю, даже вот 32,5 у нас сейчас, 32,6 Мы даже, ребят, когда а, летим Не вверх, а просто здесь маневрируем Да, туда-сюда, нам хватает с, а, Лихвой а, наших с вами генераторов Которые стоят у нас на борту Они генерируют гораздо быстрее, чем мы тратим Поэтому мы можем смело передвигаться, набирая Любую практически а, скорость Так, в данный момент мы, ребятки, стремительно Летим вниз на максимальной скорости Вот я уже вижу, мы набрали почти что 100 миль в час отличненько да да да есть такое дело 100 миль мы уже набираем и можно отжимать все пошла ребятки экономия а, больше максимальной скорость вот разве еще можно немножко подкрутить все до сотни ребят докрутили мы а, отключаем движки водородные все и летим камнем вниз грубо говоря это вот так вот у нас а, выглядит да просто-напросто звездочки смотрите везде мелькают кстати, вон астероиды я вижу, планеты, черт возьми, вижу. Все я, друзья, вижу в космосе. Обязательно мы на них слетаем как-нибудь на эти все планеты, но только попозже. У меня сейчас, ребятки, тестовый вылет. А, те ресурсы, которые я на него затрачу, ничего страшного. Как говорится, еще добудем. Сейчас, ребятки, попробуем к земле, когда подлетим. Я вам продемонстрирую, как происходит посадка нашего а, челнока. Надеюсь, она будет не слишком жесткой, и мы мягенько сядем и а, обратно прилетим на нашу базу рассвет. Итак, отметку в 20 километров мы уже, друзья, преодолели. А, пока что продолжаем падать просто камнем вниз. Да, ничего такого сейчас удивительного не происходит, да, просто-напросто падаем э, вертикально вниз на очень большой скорости, вроде бы 100 миль в час, но, возможно, даже и больше. Хотя нет, судя по приборам, вижу, что мы не сильно так быстро движемся, просто-напросто падаем. А я сейчас с выключенными движками вообще лечу, просто-напросто с выключенными, и надеюсь, что у меня сейчас скорость просто запредельные, вот видите, 15.8, 15.7, продолжаем снижаться, Наш, нас немножечко иногда кренит, но я поправляю все это дело клавишами QE на мышку, чтобы мы а, держали всегда горизонт и понимали, куда мы а, летим. Вот так вот, ребятки, этот процесс выглядит со стороны. Надеюсь, мы слишком далеко не улетели от нашей точечки, от нашего озера. Я, по-моему, даже отсюда его вижу, вон она у нас находится, земля, это у нас не слишком сильно успела перевернуться за это время. Да, уровень гравитации опять поднимается, у нас уже почти что половинка, да, пока что не вижу смысла включать движки, пока что, ребят, просто-напросто падаем камнем э, вниз, как будет, ребятки, где-то километров 5 начну включать уже э, свои водородники. Да, да, да, точнее атмосферники. Даже, возможно, все вместе включу, чтобы просто-напросто не разбиться. Но пока что у нас... Единственное, вот, что я сейчас наблюдаю, меня очень сильно кренит, скорее всего, центр тяжести у меня, жопа слишком тяжелая, да, у меня, и меня постоянно кренит вот назад а, при падении. То есть я вот постоянно выправляю себя мышкой. Если бы я этого не делал, мне кажется, я бы начал тут бочками крутиться, да-да-да, уже 9 километров, Йо, палы друзья, пока я болтал, уже 9 километров, да, ребят, вон наше озеро, я бы, наверное, лучше развернулся сейчас, чтобы было его лучше видно, давайте попробуем прям в воздухе это сделаем, да-да-да, вот таким вот образом, так, держим-держим горизонт, не забываем, да-да-да, очень опасный момент, сейчас 7, ребят, километров осталось, ребят, всего ничего у нас, уже прям, вон, да, ребятки, вон оно, наше озеро, все, вижу да, мы, мы потихонечку падаем. Ну как, потихонечку? На максимальной скорости, друзья, мы падаем. Все, ребят, 6 километров. Пришло время включать гасители, ребят. Все, внимание. Включаем гасители. Так, 5 километров. Ой-ой-ой-ой-ой. Включаем, ребятки. Надо срочно сейчас включать а, гасители, ребятки. Мы выключаем и включаем атмосферники. Все, так, работают атмосферники. Сейчас начинаем мы нажимать. Начинаем мы жестко нажимать. Так. Секундочку, скорость не снижается. Как так-то? Включаем водородники. Так, атмосферники не работают почему-то. Почему не работают атмосферники? Я просто в шоке. Так, секундочку. Что с ними не так? Что? Ага, вот-вот-вот. Начинают, ребятки, работать вроде атмосферники. Да, загасили мы скорость, блин. Что-то мы быстро ее загасили. Я-то думал, блин, чтобы не разбиться. Включил все по максимуму. Ладно, выключаем водородники. Да, все-таки атмосферники у нас сработали. Мы ну продолжаем снижаться. Из-за того они не работали, потому что мы очень дико вниз снижались. Так, можно даже сейчас опять гасители выключить и набрать максимальную скорость и лететь куда-нибудь уже вперед. Нет, все-таки давайте включим. Летим, ребят, потихонечку вперед. Так, что-то я не понял, где у нас... Раб а да, все, атмосферники ребят нормально работают, а, набираем скорость, гасители справятся, ребят, думаю, что гасители у нас справятся и мы не разобьемся. Ну и давайте летим, конечно же, поближе к нашей а, базе. Все отлично, ребятки, гасить скорость мы можем а, моментально, практически. Вы сами все видели, что мы летели камнем вниз и по быстренько, просто, напросто, все это дело а, выправили, даже не разбились. Я думал, что разобьемся, потому почему-то состояние какое-то странное было, но оказывается движки уже работают, все по максимуму. А, если вдруг а, Будет, э, будет такой момент, что вам покажется, что вам недоста недостаточно гашения. Да, вы можете включить еще и водородные движки, то тогда вы точно быстро затормозите. Ну, ладно, ребят, летим на нашу базу. А, в принципе, тест а, мы прошли. Мы сегодня вылетели в космос. Все как полагается. Давайте потихонечку снижаться уже. Потихонечку, помаленечку, ребят, надо снижаться. Блин, а у меня, по-моему, противоположно направленных... А, ну, в принципе, хватает того, что имеется. Да, потихонечку начинаем снижаться. Держим горизонтик. Да, ой ой, -ой как-то сильно прям мы снижаем сейчас Держим, да, горизонтик, спокойненько все, да а, Да, гаситель справляются, летим Он уже прогружается, очертания нашей базы Почему-то только как-то странно их видно Так, начинаем, ребятки, потихонечку тормозить Тормозим, тормозим, нам нужно попасть в лунку Где лунка наша посадочная, не пойму Где-то она, ребятки, была, из которой мы вылетали, собственно Сейчас будем искать Главное, это не разбиться. Ой, как мы близко. Тихо, тихо, тихо, тихо. Помогаем, помогаем водородниками. Тихо, тихо. Главное, это не разбиться сейчас. Ага, вот вижу лунку. Вижу лунку, выравниваемся. Вон она, наша посадочная лунка. Вон, ребятки, мачта уже видна. Да, мы, ребятки, дома. Мы уже, черт возьми, дома прилетели. Мы домой. И давайте потихонечку снижаться. В принципе, Орел себя ведет очень, очень даже... Уверенно, да, при приземлении При нахождении в космосе Я думаю, что скоро, ребятки, мы э, Будем вылетать чаще И будем фармить все необходимые нам э, Ресурсики Давайте, ребят, аккуратненько сейчас спустимся Аккуратненько, аккуратненько Чтобы ничего не повредить вот таким вот образом. Да, очень хорошо. газит он, короче, скорость в любых направлениях. Вот мы, мы видим, сейчас мы подлетаем. Да, вес, правда, нашего устройства немножечко ниже стал, потому что мы потратили на восстановление водорода. Давайте глянем, сколько его у нас. 60, ребятки. Практически больше, чем наполовину уже мы восстановили свои запасы водорода. Находясь мы в космосе, мы будем генерировать тоже так же свои запасики водорода и мы всегда будем а, находиться при а, топливе ну и вот ребятки спускаемся да сейчас попробуем попасть в дырочку в луночку нашу так так так все нормально как мы вылетели так и залетаем обратно да все вроде бы хорошо так задницы не зацепимся вроде бы нет спереди вроде нормально все так давайте немножко левее да все отлично проходим мы здесь проходим как надо так секундочку еще немножко сюда вот все хорошо, ничем не цепляемся, все ровненько, гладенько, все так как раз таки, как я люблю, и снижаемся. Так, что там у нас уже уже уже мы внутри, уже мы вроде бы внутри, да, и летим просто напросто назад. Ну что ж, друзья, испытание наш с вами Орел прошел целиком и полностью. Я понимаю, что это не последнее его испытание. Испытывать мы, конечно же, будем его еще, еще и еще. Выдвигаем шасси и можно уже на посадочку садиться. Испытывать, ребят, мы его будем еще, потому что а, это не финальная его версия. Это лишь просто-напросто пробный вылет в космос, но уже практически при максимальной его а, загрузочке. И результаты тестов меня очень даже а, радуют. Просто, ребятки, это мой первый летательный аппарат, такой, знаете, меж а, Межпланетный можно его назвать И он вроде бы получился достаточно э, неплохим а, Также, ребятки, э, если у вас есть какие-то советы по созданию таких агрегатов Пишите мне в комментариях Непременно буду стараться вам на все ответить Мягкая посадочка Вырубаем движки э, Выключаем батареечку в режим авто Да даже можно не выключать Просто-напросто можно погасить сейчас свет В нашей с вами кабиночке И закругляться, так сказать Да, выходим Выходим, надеюсь я частичку космоса Я у себя, знаете, в кабине не привез Так, выходим Вроде бы, вроде бы, да, вроде бы чувствуется Гравитация, да, ребятки, наконец-таки Земля, черт возьми, земля Ну что ж, друзья, испытания Мы сегодня прошли так, небольшие тут неполадочки у нас Но это мы поправим в процессе, да-да-да На это не обращайте внимания, просто мы бочком сели Не совсем ровненько, но это, ребята, нюансы Ну что ж, друзья, вот сегодня мы, ребят сделали Пробный вылет, сегодня, в принципе Мы поняли, что наш с вами Орел уже готов И мы будем в процессе В наших следующих видосах, конечно же Вылетать в космос уже за какими-нибудь Ресурсами Что ты, зритель, думаешь по этому поводу? Конечно же, пиши свое мнение в комментариях Я тебе непременно на него Отвечу. Ну играйте, конечно же, в Самые крутые топовые игры, всем приятного геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся, пока-пока.